Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл. И. На связи Эфисер! Да, в общем-то говоря, мы сегодня находимся в игрушке City Battle, решили поиграть вот в эту игру. Она уже в открытой бетте. Я ее еще тестил, когда она была в закрытом бета-тесте. Она тогда выглядела совсем по-другому. Но мы сначала с тобой поселимся куда-то, да, Эфисер? Да, конечно. Выберем республику. Так, ну, у нас естественно, тут выбираем шарик, МСК. Шарик, вашарик. Ну ты <с выбираешь МСК, я выберу, пожалуй. Знаешь, что я выберу? Ох. Да. Чё ты там выберешь? А вот. Короче, увидишь. Увижу, но надеюсь. Вот, и сразу мы попадаем в нашу. Скажем так Группу в нашу э, Локацию Вот у меня получается Московская центр, тут обзор Рейтинг республики Взводы республики, боев в чемпионате В общем все, все, все, все Какие есть Тут э, Характеристики игроков, которые Находятся в московской центр Есть, также Где мы на карте мира находимся, есть также, ну и можно узнать, кто тут находится в армии, даже. Тут есть своя армия, прикинь. Да, тут Командование: рота, рота, рота. Да, тут все серьезно. А карта-то нам зачем? Типа, что где мы проживаем сейчас? Ну, типа, да, где мы сейчас проживаем, и можно посмотреть, где еще мы можем быть. Тут очень можно локацию весь земной Писулькают. Понятно Да Так, ну что, я думаю нам стоит уже тогда Идти играть Давай в быстрые бои пойдем Давай Начнем поиск игры Тут у нас есть, смотрю, еще чемпионаты Да, есть чемпионаты Рейтинговые бои Бои против искусственного интеллекта То есть ПВЕ, так называемые Помимо ПВП Чемпионат у нас вроде как открываются Где-то, по-моему, раз в месяц или около того есть ну, по-разному главное менюшка верхняя сетка нижняя сетка короче тут можно посмотреть кто с кем когда добьется да, да, да, да. побеждает проигрывает а так кстати вот, вот, вот. обрати внимание на самой верхней части том можно увидеть какие вообще тут существуют классы так называемые роботы mm -hmm. то есть тут у нас есть стражи бомберы диверсанты поджигатели Снайперы, техники и штурмовики. Прикольно ну, задумано. Слушай, классов прям вообще дофига и каждый отвечает за свою конкретную идею и за свои какие-то точки и цели. Это круто. Также ну заодно можно посмотреть рейтинг. Кладочная рейтинг, да. Да, да, да. И тут можно увидеть республики и место в республике. Да, да, да, да, да. И можно увидеть, кто находится и в твоем дивизионе, и кто находится в общем дивизионе. Так, ну что, у нас центр связи, командный бой на смерть, нужно убивать, нужно уничтожать. И захватить. Целая куча, да. Давай, хлебушек, мы болеем за тебя. Хлебушек. Заходи. Отлично. Стоило нам сказать, хлебушек заходи, и он зашел. Так, ну что, на выбор. Очень много всех мы поиграем. Я начну за штурмовика. А я, пожалуй, за... пожалуйста. Стража. То есть мы с тобой да. встретимся где-то по центру. Когда-то. Ну, типа того. Так, ну что, красный у нас, это враг, синие это наши. Ой, я полетел Привет, отсюда. А... Че там все плохо? А я наоборот пришел. Привет, Казюля. Ну я стараюсь! Ой, я улетел куда-то. У меня кто-то. Нифига я чуть себе, вообще не слился. Телепортируется. Ничего себе, ребята. Ну да, есть такое. Есть такое. Так, нужно... Под... Да, блин, кто меня опять? Пока. Нифига себе, я ну устранил пятый уровень. Вот это я прямо могу. Могешь, магиош, магиош. Так. Меня подхилили, это классно. Так. Так, я тут... След за танком хожу. Спецпособности, shift. А чё не усилители роняют и поднимают, ай-яй-яй. Ах ты зараза, не попалась. Так, отлично. Ой. Так. Ой-ой-ой, меня Я устранил хлебушек. Прикинь, меня устранил хлебушек. Вот это жесть. Так, мне нужно прямо этот. Хиляться. Так. Аккуратненько. Черные. Есть, отлично, тут я тут приземлился, но по мне стреляют. Ага, фига там, а? там по флангу носится. Там по флангу носится, чувач. Да я вижу. Так, у нас что-то, что еще они летят, такие больнючие. А? Отлично, я чувачка кемпирки. убил. Они сейчас нас потихоньку. Ты да че за фигня? Кто Слушай, меня? Слушай, надо. Я не пойму, кто-то меня задевает. Так, я вроде отхилился. А, я подлетел слишком... Держи, хлебушек. Ох. Ох, я успел улететь. Так, перезарядки стараюсь делать. Да. Когда могу. Улететь успел, но до меня добежали. Давай-давай, тащи, ФСР. Ты можешь. Слушай, я вижу парня, который один... Его надо устранять. Да-да-да, вон он, он я его вижу. Тоже. Так, ладно. Он здесь, он пробежал мимо меня. Ускоряемся. Это невидимка. Отлично. Куда ты делся, а? Инвизник. Так, минус. Лучше, нужно усилители Отбирать. уничтожать. Так... Ямбо. отлично. Ай. Я, конечно, усилитель снял, но получил в итоге. Че это вы тут меня пытаетесь? Летаем. А? Ах ты зараза! Куда ты пошел? он знал, да? Наверху, наверху, наверху. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, Че это за фигня? Это нас собрали, так сказать Поплохело Слушай, Эй, они матрица. очень много усилителей поднимают, но убить нас не могут в итоге. Так, собираем Да блин, Сразу каждый раз они просто сказали. уходят из Они уходят из-под моего прыжка просто, это капец Я тебя вижу, я так. тебя вижу, чувачок Давай, давай, его добиваем. Блин, у нас шифт оказывается работает, пока мы не врежем стенку. Откуда, откуда, откуда меня стреляют-то? А, вон они где, нифига себе Пока стенку подхилимся. Надо подхилиться. Вот такая. Привет. Привет. Тут ага, что, вон вижу снайпера. Есть. Погнали, погнали. Слушай, ты можешь тут усилителя подождать, в принципе. Да я вот сюда пришел. Блин. Да, кусок. там уже усилитель забрали. Усилитель готов. Так, они побежали до следующего усилителя. Так, выбили. -яй -яй -яй -яй -яй -яй -яй. Я, пожалуй его заберу. Ах, нет, не дадут мне наверх. А забрал. Слушай, я конечно в воздухе летаю, но я не такой быстрый, меня перехватывают. Так, они тоже подняли. Ай-яй-яй-яй. У чувака с усилителем просто очень мало ХП. Было. Да нет, у него много. Но стало много, да. Так. Что-то они как-то быстро отхиливаются. Может, у них и есть? Может быть. Ой, я, кажется, не туда пришел. Так, до свидания. До свидания, отлично. Ой, больно. Ах. Меня впервые убили. Ну что поделаешь. Ну меня уже не впервые, но пришлось умереть Так, где у нас тут? Ребитуля. Так, дамажим, дамажим, дамажим. Ты куда делся, а? Ай. Так, пацаны, типа, снайперский у меня выстрел в голову прилетел. Так, ну у нас, в принципе, есть чувачки, которые собирают усилители. Так. Пойду и я соберу. Ах ты, ты охренел! Летим. Отлично. Ёлки-палки. Меня просто этими способностями затыкали. Ух, нифига себе, я могу над пропастью летать. Ну да. Так, пацаны. Готов. Так. Держимся, держимся. Так, я по снайперу, конечно, долбанул. Чё, они на кубики распадаются, а? Вы ч, бикубический? Чип Типа того. Так. Опять усилитель. Да вы заколебали со своими усилителями. Слушай, они выжгем. стали прятаться. Они стали прятаться. Да, они в инвиз уходят. Нет, они вот тут стоят просто все. Ух, ешь. А, -а, -а меня ломанули. Меня ломанули очень сильно. Но Че я, я так успел. медленно теплый, Интересно. Господи боже. Что происходит Оп. просто капец. Усилитель у тебя. Время убивать давай, убивай. Да вон они все разбежались. Так, минус. Ну. О, отлично. ой ой До свидания. Ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой. До свидания. Так, давай, пошел отсюда. Кто там с усилителем? Так. Ой, больно, больно, больно. Прям долбит. О -о -о, тихо, тихо, тихо. Привет. Привет, привет, привет. заряжаемся. Привет, хлебушка, кусок. Так. Так. Опять они поднимают, э? Ах ты, инвизник. Давай, давай, давай. Оба поджарили. Сзади. Так. Фух. Слушай, ну в принципе неплохой такой бой выходит. Побеждаем потихонечку. Где этот паразитопусов? Блин, какие Очевидно. они зараза так. инвизные? У то подняли, топ. Так. Да, чтоб тебя. Ай яй яй яй яй яй яй! Все на лоу хп, все на лоу хп. Так, долблю, долблю, пытаюсь раздолбить. Сзади тебя, О! ой, ой, -ой. ой, ой, ой, хотят забрать, все забрали. Да, не хотят забрать, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, -ой. Забрали их меня. там четверо стоит просто их там четверо стоит около да, усилка много. одного и они во все стороны стреляют. Ой. Так это у нас что такое вообще? Это можно уничтожить? Ух я! Привет, пацаны! Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Вот это я, конечно, зря влетел. Очень зря. Так, где вы там летаете? Ой, Ой, вижу. Мне... Все, меня прищелкнули. Ну, уже победа. У вражеской команды кончились роботы. Отличненько, отличненько. И, и, и... О, ты второе место, я третье место. Неплохо для начала, неплохо. Да мы топеры. Да вообще. Топеры, учитывая, что тут уровни-то хотя бы повыше, люди уже играют. А yeah. мы так. И взяли и затащили, причем неплохая статистика, ну да, я на третьем месте, 21 тысячу пвп урона я нанес. Круто. Cool. Принял 20 тысяч урона, ну понятно, вы танками просто принимали кусочков, да, это конечно было классно. Ну а если вам понравилась эта игрушка, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, оставляйте свои комментарии. С вами сегодня был Дэл и... ФСРК, обязательно пишите, как вам эта игрушка, и если она понравится, то возможно мы поиграем еще и еще и еще. Именно так. Но на сегодня всем удачи и всем пока. Пока.